Доброе время суток! С вами Людмила Семенова. И сегодня мы поговорим о принципах здорового образа жизни и в частности о продукции компании Brain Abundance. В этом видео вы узнаете, зачем нужен дополнительный прием питательных комплексов, а также нужен ли вам продукт компании Brain Abundance, Brain Fuel Plus, который в переводе означает «питание мозга», в чем состоит уникальность этого продукта и как продлить свою жизнь на 15-30 лет? В первую очередь давайте разберемся, что для нас главнее всего. Конечно же, наше здоровье. Но много ли мы делаем ради нашего здоровья? Что же необходимо каждому человеку для его здоровья? Естественно, воздух. Без воздуха мы можем прожить буквально 10 минут. Конечно же, вода. Без воды человек может прожить порядка трех дней. Без еды человек может прожить немного больше – месяц или полтора. И мы все понимаем, что с едой мы получаем необходимые нашему организму жиры, углеводы, белки. Но есть еще одно понятие, очень важное для здоровья человека – это биоэнергия. Биоэнергия – это те витамины, минералы и фитонутриенты – которые крайне необходимы нашему организму для полноценной работы. Каждый человек очень быстро заметит нехватку воздуха, мы начнем задыхаться. Если не хватает в организме воды, мы ощутим жажду. Если же идет недостаток пищи, мы ощущаем голод. А как быстро наш организм заметит недостаток витаминов и минералов? Достаточно длительное время организм человека может существовать, получая незначительное количество этих питательных веществ. Но со временем наступает проблема. И мы сами о том не подозреваем, что нас ждет заболевание. Именно потому, что в нашей пище не хватало необходимых витаминов и минералов. Если рассмотреть статистику смертности по всему миру, то мы увидим, что 10% людей умирает от старости, 20% погибают в войнах и от несчастных случаев, а вот 70% людей умирают от различных заболеваний. Именно эти заболевания чаще всего связаны с недостаточным питанием. Все мы знаем с вами 5 принципов здорового образа жизни. В первую очередь это хорошее питание, имеется в виду сбалансированное питание с большим количеством овощей и фруктов. Это регулярные физические упражнения, избегание негативных факторов, надлежащий отдых и позитивное мировосприятие. Мы знаем все эти принципы, но далеко не всегда мы их придерживаемся, как часто мы их нарушаем. Зная осознанно, что необходимо есть много овощей и фруктов, мы часто используем продукты питания из фастфудов. И это, естественно, приводит к нарушению работы нашего организма. Давайте посмотрим на последствия недостаточного питания клеток. Более 54% людей, которые умирают по всему миру от болезней, это от сердечно-сосудистых заболеваний. 13,5% умирают от онкозаболеваний. 10,3% от заболеваний от внешних причин. 3,7% это болезни органов пищеварения. 3% болезни органов дыхания. И менее 1% людей умирает от инфекционных и паразитарных заболеваний. Таким образом, мы видим, что основная масса людей умирает от сердечно-сосудистых заболеваний и онкозаболеваний. Поэтому неважно, сколько вам сейчас лет, важно начать профилактику для своего организма уже сейчас. Опираясь на опыт других стран, мы можем увидеть, что... Например, в США удалось снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в два раза. Как они это сделали? На первом месте стоит профилактика. Далее мы видим снижение холестерина и снижение артериального давления. Также очень важную роль играет борьба с курением. А вот физическая активность и реваскуляризация миокарда Снизила смертность от сердечно-сосудистых заболеваний только на 5%. Поэтому наша жизнь в наших руках. Если мы будем обращать внимание на профилактику, контролировать свой холестерин и артериальное давление, если мы не будем курить и употреблять алкоголь, то очень существенно снизим риск заболеваний сердечно-сосудистой системы и онкозаболеваний. Когда мы молоды, здоровы, энергичны, то нам кажется, что нам это не грозит. Однако ответьте себе на следующий вопрос. Возникают ли у вас такие симптомы? Головная боль, головокружение, шум в ушах, ухудшение зрения, плохой сон, раннее посидение, нервозность, усталость. Если вы ответили на эти вопросы «да», то вам необходимо задуматься о профилактике своего здоровья. С чем могут быть связаны такие симптомы? Всем нашим организмом регулирует наш головной мозг. И на данной картинке вы видите, что каждая часть мозга отвечает за определенные функции. Я назову лишь некоторые из них. Например, лобная доля контролирует движение и концентрацию нашего внимания. Теменная доля – это чувствительная зона боли, температуры, осязания, давления, понимания речи, и выражения мыслей. Затылочная доля – это зрительное восприятие. Весочная доля – это центр слуха, память услышанного и увиденного. Таким образом, можно сделать вывод, что появление симптом показывает нарушение кровообращения в головном мозге. Другими словами, наш мозг говорит, что ему не хватает питания, и в нем возникают какие-то нарушения. Но мы очень часто не обращаем на это внимания. Болит голова, через время прошла, и мы об этом забыли. Возможно, когда-то закружилась голова, или мы чувствовали себя усталыми. Прошло время, мы отдохнули и опять об этом забыли. Но необходимо обращать внимание на эти симптомы и прислушаться к своему организму, так как постепенно такие симптомы показывают, что наш организм может прийти к очень серьезным заболеваниям, таким как инсульт, атеросклероз, гипертония, болезнь Паркинсона или болезнь Альцгеймера. Если болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера характерны для людей более старшего возраста, то такие заболевания, как инсульт и гипертония, уже настигают людей более молодого возраста. Поэтому уже сейчас необходимо побеспокоиться о своем организме. Итак, мы с вами поняли, что нашему организму нужна профилактика различных заболеваний. В качестве такой профилактики можно использовать комплекс от компании Brain Abundance. Это Brain Fuel Plus, что в переводе означает «питание мозга». Этот комплекс поддерживает отличную память, способствует позитивному мышлению, создает отличное настроение, поддерживает когнитивные функции – убирает из жизни страхи и стрессы, устраняет головную боль и способствует здоровому сну. Посмотрите, какие великолепные отзывы оставляют люди, которые начали принимать этот комплекс. Они отмечают о том, что у них улучшается сон, уменьшается давление, снижается уровень холестерина и сахара в крови, уменьшается вес, улучшается концентрация внимания, улучшается зрение. Уменьшается тяга к сигаретам и алкоголю, повышается жизненный тонус, разглаживаются морщины и многое другое. Конечно же на каждый организм этот комплекс действует по-разному, так как у разных людей возникают различные проблемы. И этот комплекс работает целенаправленно, устраняя конкретные проблемы в организме человека. Почему комплекс Brain Fuel Plus способен давать такие результаты? Это, конечно же, зависит от его состава. В состав этого комплекса входит 13 очень активных компонентов. Это Л-глютамин, фолиевая кислота, экстракт виноградных косточек, фенил-аланин, сенсорил, радиола розовая, витамин В12, астаксантин, ниацинамид, витамин В3, цинк-пикалинат, ресфератрол, женьшень и витамин В6. И мы с вами разберем все эти компоненты более подробно. Прежде всего, давайте рассортируем их по группам. Первая группа ⁇ это аминокислоты. Сюда входят Л-глютамин и фенил-аланин. Далее, витамины группы В. И в комплекс входят В3, В6, В9 и В12. Также в комплекс входит микроэлемент цинк. Фитонутриенты ⁇ это экстракт виноградных косточек, астаксантин или свератрол и компоненты для улучшения работы головного мозга, такие как женьшень и сенсорил. И мы с вами начнем изучение состава с аминокислот. Аминокислоты являются химическими компонентами молекул протеинов, то есть составляющей белка, а также являются исходным веществом для биосинтеза гормонов, витаминов, медиаторов, алкалоидов и другие. Другими словами, наш организм в целом состоит из белка можно сказать, что белок – это строительный материал нашего организма, а аминокислоты – это его кирпичики. Современной наукой насчитано 28 аминокислот. При отсутствии или недостаточном количестве хотя бы одной аминокислоты необходимые белки не образуются, что приводит к дисбалансу в нашем организме. И мы начинаем замечать ломкость ногтей, выпадение волос, сухость кожи и многое-многое другое. Фенилаланин – это незаменимая аминокислота, которая не синтезируется в организме, то есть она должна поступать к нам с пищей. Фенилаланину можно приписать такой девиз – «Будьте счастливы, живите без боли». Именно потому, что он выполняет очень важные функции, в частности, он необходим при депрессиях, он способствует бодрости и хорошему настроению. Станет хорошей замене кофеину и поможет вам окончательно проснуться. Также фенилаланин имеет обезболивающее действие при артритах, болях в спине и болезненных менструациях, а также помогает восстановлению пигментации кожи при витилиго. Следующая аминокислота это Л-глютамин. Поистине, Л-глютамин правильно называют мозговой аминокислотой, и вы сейчас поймете почему. Эльглютамин глютамин в сочетании с витаминами В6, В9 и В12 получает универсальное свойство, поскольку он поддерживает больше функций мозга, чем любые другие аминокислоты. Глютамин – это самая распространенная в организме человека аминокислота. Она берегает клетки мышц от разрушения, повышает силы, физическую работоспособность и выносливость, способствует увеличению мышечной массы. Именно поэтому многие спортсмены, которые хотят нарастить мышечную массу, дополнительно принимают L-глютамин. В обычных условиях глютамин вырабатывается в организме из других незаменимых аминокислот. Но в условиях стресса его секреция в организме резко понижается, в то время, когда он крайне нужен организму в этих ситуациях. Эльглютамин глютамин также благоприятно влияет на слизистую оболочку кишечника, поэтому используется при лечении пептических язв, гастритов, диспепсии. Препятствует жировому перерождению печени, поэтому применяется при лечении ранних стадий цирроза печени. Употребление L-глютамина в виде диетической добавки необходимо при интенсивных физических и умственных нагрузках, заболеваниях соединительной ткани, при длительном постельном режиме, а также в пожилом возрасте. Вы видите, как важна эта аминокислота для нашего организма. Переходим ко второй группе, это витамины группы В. К сожалению, мы почти все страдаем дефицитом витаминов группы В. Почему? Ну, во-первых, это витамины водорастворимые и они очень быстро выводятся из нашего организма путем потоотделения или мочеиспускания. Во-вторых, Витамины группы В содержатся в таких продуктах, как нешлифованный рис, неочищенная мука, неочищенный сахар. А мы очень часто как раз используем в своем питании шлифованный рис, очищенную муку, очищенный сахар. Также витамины группы В содержатся в продуктах животного происхождения. И Если человек является сыроедом, или вегетарианцем, он может постоянно недополучать большое количество витаминов этой группы. И если организм постоянно ощущает нехватку витаминов группы В, это истощает клетки организма, они заболевают, стареют и в конце концов умирают. Те же люди, кто охотно ест сахар и сладости, пьет сладкие напитки, жертвуют последними скудными резервами витаминов группы В. Каковы же последствия нехватки витаминов этой группы? Это раннее поседение и выпадение волос, депрессия, запоры, опасное повышение содержание холестерина в крови, начало всех возможных болезней. Многие женщины, когда замечают выпадение волос или поседение, начинают применять всевозможные шампуни, кондиционеры для волос, маски и так далее, думая о том, что это поможет. Но причина состоит в другом. В организме не хватает витаминов группы В. И если восстановить этот недостаток, то нам не потребуются специальные шампуни для укрепления волос. Остановимся на каждом витамине в отдельности. Ниацин – это витамин В3. Его можно назвать лекарством для мозга. Он предупреждает пилагру. Это очень серьезное кожное заболевание с нервно-психическими расстройствами. Также этот витамин обеспечивает хорошую память и способность к ассоциациям. Мы все с вами знаем, что для наших костей очень необходим макроэлемент кальций. Для нашего мозга витамин В3 также важно, необходим, как кальций для наших костей. Первые признаки нехватки витамина В3 – утомляемость, мышечная слабость, отсутствие аппетита, изменение кожи, кожное заболевание, неприятный запах изо рта, язвы во рту и на губах, головные боли, плохой сон, рассеянность. Депрессивное состояние, повышенная чувствительность десен, понос, тошнота. Вы видите, как очень много различных симптомов может возникнуть при отсутствии одного лишь витамина В3. Следующий витамин, передоксин, это витамин В6. Его называют чудом природы. Он улучшает обмен веществ, принимает участие в производстве красных кровяных телец и гемоглобина. Участвует в равномерном снабжении клеток глюкозой что дает энергию для нашего организма. При дефиците передоксина зубная железа, представляющая собой штаб-квартиру нашей иммунной системы, сморщивается еще сильнее, чем в процессе обычного старения. Витамин В6 значительно больше необходим при психологических нагрузках, во время менопаузы, беременным женщинам во время приема противозачаточных средств. Следующий очень важный витамин – это фолиевая кислота или витамин В9. Принимая дополнительно фолиевую кислоту, вы будете иметь гарантию хорошего настроения. Фолиевая кислота участвует в кроветворении и углеводно-жировом обмене. Необходима для синтеза генетического материала клеток. Участвует в производстве гормонов счастья. Эти гормоны обеспечивают хорошее настроение, радость, способность восхищаться, мужество, уверенность в себе, оптимизм. Если в клетках ощущается нехватка витамина В12, молекулы фолиевой кислоты испытывают одиночество и покидают клетку. Поэтому без витамина В12 клетки не могут удержать фолиевую кислоту, что приводит к психическим и нервным расстройствам. Это особенно негативно сказывается во время беременности на растущем плоде, которому нормальное отделение клеток абсолютно необходимо. Поэтому беременным женщинам врачи назначают дополнительный прием фолиевой кислоты. Первые признаки нехватки фолиевой кислоты – это усталость, беспокойство, подавленность, чувство страха, бессонница, рассеянность, забывчивость, нарушение процесса роста, нарушение пищеварения, воспаленный язык, воспаленная слизистая оболочка губ, преждевременное посидение, анемия, головная боль, обмороки, бледность, красный язык, враждебность. Также в нашем комплексе присутствует витамин В12. Это супервитамин. Самый удивительный среди витаминов – это витамин В12. За всю жизнь человек потребляет его столько же, сколько весит одно пшеничное зернышко. Этот витамин единственная из питательных веществ, содержащий микроэлемент кобальт, необходимый для нашего здоровья. Одна из главных задач витамина В12 заключается в производстве метионина, который дирижирует чувствами доброты, радости, любви. Поэтому если в организме наблюдается нехватка витамина В12, человек может быть злым, агрессивным, хмурым и так далее. Недостаток приводит также к злокачественной анемии. Дефицит приводит к уменьшению витамина В1, что в результате к расстройствам нервной системы и возникает такое заболевание, как рассеянный склероз. Сахар, кондитерские изделия и сладкие напитки разрушают чувствительную флору кишечника и тем самым препятствуют усвоению витамина В12. Поэтому важно понять, что необходим не только прием дополнительного комплекса, но также необходимо контролировать свое питание и исключить из своего рациона по возможности сахар, кондитерские изделия и сладкие напитки. В нашем комплексе также содержится очень важный микроэлемент – это цинк. Цинк необходим для крепкого иммунитета, поэтому если вы часто болеете в осенне-зимний период, обратите внимание именно на то, что вам необходим дополнительный прием цинка далее он необходим для заживления ран обеспечивает ощущение вкуса и запаха также цинк очень важен для мужчин в форме соединения цинк пикалинат он способствует регуляции гормонального баланса что очень важно для предотвращения роста предстательной железы также он регулирует накопление инсулина и необходим для синтеза днк Нарушение обмена цинка в организме может спровоцировать болезнь Альцгеймера. Переходим к следующей группе, это фитонутриенты. Фитонутриенты это компоненты, которые содержатся во фруктах, овощах, орехах, семенах, травах и специях. Фитонутриенты придают фруктам и овощам цвет, вкус, запах, а также защищают их от вредного воздействия окружающей среды. Нашему организму они помогают усваивать витамины и минералы, то есть являются проводниками этих питательных веществ в нашем организме. Также фитонутриенты являются очень мощными антиоксидантами. В частности, как антиоксиданты, фитонутриенты защищают наш организм от вредного воздействия свободных радикалов. Свободные радикалы возникают в нашем организме под воздействием окружающей среды, это выхлопные газы, это загрязненный воздух, это плохая вода, это курение, это принятие алкоголя и многие другие факторы способствуют тому, что в организме возникают свободные радикалы. Эти свободные радикалы очень сильно разрушают наш организм, повреждая каждую клеточку организма. Так вот, фитонутриенты являются нашими самыми сильными защитниками от свободных радикалов. Именно благодаря фитонутриентам мы способны продлить свою жизнь на несколько лет. Фитонутриенты снижают риск атеросклероза, оказывают профилактическое действие против тромбообразования, оказывают противораковое действие, а также профилактическое действие против диффузной мастопатии и миомы матки. В нашем комплексе содержится экстракт виноградных косточек, он-то является фитонутриентом. По своим антиоксидантным свойствам намного превосходит все остальные известные антиоксиданты. Необходим при патологии кровеносных сосудов, для профилактики поражений глаз, для предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний и рака, при повреждениях кожи и ожогах, вызванных ультрафиолетовым излучением, для уменьшения отечности после хирургических операций и травм. Также в комплекс входит еще один фитонутриент, это ресвератрол. Ресвератрол выделен из кожуры ягод винограда, и он является эликсиром молодости и защищает организм от рака. Также он оказывает нейропротекторное действие, то есть защищает клетки головного мозга от вредного воздействия свободных радикалов, а также противовоспалительное действие, кардиопротекторное действие, антидиабетическое действие, антивирусное действие и антибактериальное действие. И мы с вами переходим к природному чуду 21 столетия. Это астаксантин. В настоящее время астаксантин признан самым мощным природным антиоксидантом, действие которого в 54 раза эффективнее витамина А, в 65 раз сильнее витамина С и в 14 раз сильнее витамина Е. Также астаксантин обладает исключительно сильными противовоспалительными свойствами. Давайте остановимся на функциях астаксантина. Он улучшает состояние кожи, стимулирует регенерацию клеток. Именно эти два фактора способствуют тому, что наша кожа становится более молодой и упругой. Далее, он защищает от болезней нервной системы и улучшает мозговую деятельность предотвращает разрушение клеточных мембран, повышает защитные свойства кожи против вирусов и бактерий, значительно укрепляет иммунитет, тем самым помогая организму подавлять рост злокачественных опухолей, поддерживает активность и эластичность связок и хрящей, тормозит воспалительные процессы в суставах и сосудах, препятствует тромбообразованию, а также нормализует работу желудка, улучшает зрение, защищает от различных повреждений кожи, вызванных ультрафиолетовым излучением типа А и предотвращает старение. Вы видите, какие важные функции выполняет астаксантин. И мы можем посмотреть результат действия астаксантина на примере Мадонны. В чем состоит секрет молодости Мадонны? Он состоит именно в приеме астаксантина. Об этом сказала сама Мадонна. Мы видим, как великолепно она выглядит в свои годы. Следующий компонент, который входит в состав комплекса Brain Fuel Plus, это радиола розовая. Это лекарственное растение, мало в чем уступающее женьшеню. Используют его при лечении сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных, кожных заболеваний, туберкулеза легких, трахомы, переломов костей и многих других заболеваний, а также как жаропонижающее и общее укрепляющее средство. Наружно радиолорозовая применяется в виде примочек или мази для лечения ран при конъюнктивитах, кожных сыпях, нарывах. Сок корневищ используют при желтухе как раноочищающее средство. Мы видим достаточно богатый опыт использования этого растения, и поэтому разработчики комплекса BrainFuel Plus не зря добавили этот компонент в свой комплекс. Еще один очень интересный компонент это сенсорил. Он помогает подавлять напряжение и усталость от повседневных стрессовых факторов. Также помогает повысить ясность ума, концентрацию и бдительность помогает повысить сбалансированные уровни энергии для физической работоспособности и выносливости, поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, помогает поддерживать уровень сахара в крови и помогает подавлять стресс-индуцированное переедание и тягу к углеводам. И мы переходим к последнему компоненту – это женьшень, корень жизни. Хорошо известное лекарственное растение – в основном оно используется как адаптоген и в качестве общетонизирующего лекарственного средства. В Корее и Китае корень женьшеня также используют при приготовлении пищи. Восточная медицина утверждает, что препараты женьшеня продлевают жизнь и молодость. Женьшень показан взрослым в качестве стимулирующего средства при умственном и физическом напряжении, артериальной гипотензии, неврозах, неврастении нейроциркулярной дистонии по гипотоническому типу после перенесенных заболеваний. И теперь давайте сделаем выводы и подведем итоги. Компания Brain Badens выпускает инновационный и уникальный продукт, направленный на оздоровление всего организма. Поэтому, сотрудничая с компанией Brain Badens, вы можете не только поправить свое здоровье, но и получить финансовое благополучие. Обязательно посмотрите маркетинг-план этой компании, и вы увидите для себя огромные возможности. И помните, заботиться о здоровье сегодня означает дать себе шанс жить завтра. Продлите свою жизнь на 15-30 лет. Принимайте комплекс Brain Fuel Plus и будьте здоровы.